Еще раз повторюсь, вы сначала даете команду лежать, потом лакомство, потом говорите бежать. И она упадет. А слово другое. Русского языка, иврита, идиш, английский, суахили, никогда не поймет. Собака понимает, а не понимает, она связывает определенные действия с определенными сигналами звуковыми. А звуковые сигналы это наш наш с вами язык это слова в связи с этим очень интересная штука когда вы говорите собаке ко мне вы, вы выдаете собаке сигнал и этот сигнал обладает определенными характеристиками он обладает определенной громкостью он обладает определенной тональностью или еще интонацией говорят да? он обладает определенным э, тембральным диапазоном. Если вы произносите собаке команду "Ами", С ее точки зрения это совсем другая команда. Это совсем другой сигнал. Дело все в том, что в данной ситуации вы привнесли человеческий смысл в дрессировку. Вот вам хочется собаку наказать. Она вас вывела из себя и так далее. Вы кричите «Ко мне!» Вы справились с собой. Вы кричите вот таким образом. И собака выполнит. Если уж она это не выполнит, происходит корректировка и так далее. Но если вы, выйдя из себя, кричите «Ко мне!», вы произносите абсолютно другую команду, на которую собака, скорее всего, не знает, как реагировать. Это две команды с ее точки зрения различны между собой точно так же как Геленваген и Тойота Камри. Вот абсолютно две разные команды. Таким образом, первое что вы не должны привносить человеческий смысл в дрессировку, в произнесение команд. Вы должны постараться смотреть на мир глазами собаки. И вот это единственный путь, правильный и прогрессивный путь для того, чтобы продвинуться вперед в дрессировке. Если вы смотрите на мир, не, не, не получается смотреть на мир глазами собаки и мыслить ее логикой, логикой животного, ничего не получится. Скажите мне, пожалуйста, какие я и спрашиваю сейчас не инструктору, я спрашиваю обычных людей. Какие, на ваш взгляд, интересы можно использовать в дрессировке собаки? Да какие ее интересы? Основные инстинкты, интересные инстинкты. Ну интересно, давайте. Опасно, не опасно? Такого я инстинкта не знаю, опасно, не опасно. Так, вот это правильно. Нет, это не то же самое. Пожрать не пожрать, инстинкт выживания. пожрать не пожрать. Продолжение рода. Трес инстинкт. Пожрать, не пожрать инстинкт выживания. А инстинкт выживания и инстинкт самосохранения как-то между собой связаны? Я бы не сказал. Как следствие, как следующий инстинкт. Это не один и тот Понятно. А, ну, вообще, в последнее время я где-то в этом согласен. Ученые а, стараются избегать, как ни странно, термина инстинкт. А, чаще стали а, употреблять термин а, врожденные, реакции. врожденные реакции. Они могут быть и там длинные, целые цепочки, могут быть короткие, какие угодно. Так вот. А, Реакции связаны с самосохранением безусловно, процентов. А, наверное, вы имели в виду а, пищедобывающие реакции. Да. Которые тоже связаны с выживанием, это понятно. Но это несколько иное, это пищедобывающие реакции. На инстинкте самосохранения собак дрессируют, это используют. Ну, шокерами, только... так электрошоковый ошейник почему нет любой ну, жесткий строгий ошейник, строги -строги -ошейник да. Да. скажите пожалуйста а... вот я буду я буду стараться поскольку для, для меня вы во многом родные люди я буду стараться быть максимально честным я не буду а, каких-то вот таких вот окольных путей да и там рассказывать вам про Красивую дрессировку, бесконтактную, через понимание, это все пиар-ходы. Я буду говорить честно, вот как оно есть на самом деле. Потому что э, можно, конечно, привлечь огромное количество аудитории, можно привлечь э, большое количество, что уж там говорить, клиентов, да, если рассказывать о, о такой воздушной дрессировке, через понимание, через вызывание у собаки некой энергии, там, влияние на собаку своей энергии, восприятие ее энергии, сливание с собакой в каких-то экстазах, там. я не знаю, что еще, понимаете? Но, но, я говорю о том, во что я верю и что я видел в течение 30 лет на дрессировочных площадках, в своих руках, в руках моих дрессировщиков, моих коллег, инструкторов и тренеров. А, значит, инстинкт самосохранения, безусловно, пищедобывающие реакции, безусловно. Скажите мне, пожалуйста, дорогие мои, а в нашей с вами жизни, отвлечемся на секунду от собак, инстинкт самосохранения присутствует? Да, мы учимся через инстинкт самосохранения? Мы сами, лично? Ни хрена. С двухлетнего возраста, когда пытаемся засунуть руки пальцы в розетку. Супер! Одесса жжет! Понимаете? И пальцы в розетку, и через дорогу перейти, и как угодно. У нас огромное количество навыков у людей, которые связаны и базируются на инстинкте самосохранения. Но почему же мы пытаемся э, как-то вот в сторону социалистов-утопистов все Тамаза Кампанелло, Город Солнца. Понимаете? В, в, в моем мире живут эти радужные пони, которые какают бабочками. Да, вот, вот, все, Сами да? бегают за хозяином, иногда да. похрукивают. Ну, это, этого не бывает. это какие -то, торможение. Это какие-то -то пи какие пиар-ходы. Понимаете? Мы, мы будем смотреть правде в глаза. Да? если мы э, видим у себя на поводке сильную, твердую, жесткую, достаточно агрессивную собаку, которая решила выяснить отношения с такой же собакой в пяти метрах от нее на поводке, да? Команда Сюсенька, Пусенька, пожалуйста, подойди ко мне, не сработает, даже с моим Хином не работает. Даже если вы будете обращаться там, к Будде, к Яхве, еще к кому-то, это не сработает, к сожалению, понимаете? Поэтому используются вот эти вот все реакции. Значит, вы еще назвали так называемое половое поведение, связанное с продолжением рода, да? Ну, я так хочу сказать, что э, в дрессировке балая это не она, используется. Это, это не используется. Нет, ведутся опыты в эту сторону, да?